Пообщаться с корреспондентом и ведущей телеканала Министерства обороны Российской Федерации «Звезда» Ольгой Бородневой смогли студенты-журналисты. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета состоялся мастер-класс. Есть такое выражение «М -м, «полюби то, что ты делаешь, и тебе никогда не придется уже работать». Вот, к счастью, мне кажется, я пришла к этому. Я действительно люблю то, что я делаю, хоть я устаю. Бывают такие командировки бессонные, когда ты не успеваешь о себе подумать, не то, что там отдохнуть, в принципе, просто перевести дыхание, но и все равно счастлива. На ее счету опыт работы на таких телеканалах, как ТНВ, КЗН, НТВ, а также на радио «Новый век» и «Милицейская волна». Сейчас она работает на телеканале «Звезда», ведущей и специальным корреспондентом. Вот мои тексты, например, они узнаваемы в нашей редакции есть даже такое выражение бороднизмы моя фамилия бороднева ну вот все привыкли то что я играю словами и вот появилось такое выражение это очень приятно значит я какой-то свой стиль уже выработал мне кажется к этому надо стремиться Ольга освещала такие мероприятия, как военные операции в Сирии, Олимпиады в Южной Корее, восхождение на броневиках на Эльбрус, арктический поход по Северному морскому пути и даже пилотирование военного самолета. Командировки – это за счастье. Прямо вот за счастье. Куда бы она ни была, в Якутию, в Нерингри, вот в этот страшный город, куда меня отправили, и то я была счастлива. Арктическая моя командировка по Северному морскому пути оставила много неизгладимых впечатлений, как я буквально с рук кормила белого медведя. Она рассказала будущим журналистам, как нужно себя вести на съемочной площадке, как расположить даже самого неразговорчивого собеседника. Совмещать в себе профессионализм, стойкость, отважность, но при этом оставаться женственно изящной очень сложно. Но у Ольги это получилось. Я пришла к, к такому моменту вот такой золотой середине балансу, когда мне удается совмещать творческую работу как автору, как специальному корреспонденту на месте событий, быть в гуще этих событий в эпицентре и в то же время на второй неделе быть ведущей. Я сейчас еще веду утренние новости на телеканале ⁇ Звезда ⁇ На вопрос, как удается оставаться хорошим корреспондентом и ведущей, и при этом быть заботливой мамой, Ольга немного растерялась. А вот сын своей мамы очень гордится, считает ее не только популярной, но и очень внимательной мамой. И вот я суворовец, и в моем взводе ее все знают и все смотрят. Все. Мы в разные страны ездим. Например, недавно, летом, в прошлом, мы ездили во Францию, ходили на, в музеи. Ходили на эту башню, было очень интересно и весело. Так что да, она очень заботливая. Студенты активно задавали вопросы о сложностях работы, о том, как удалось достичь таких высот в карьере. За время мастер-класса студенты узнали много полезной информации и услышали ответы на все интересующие вопросы. Анна Глазнов, Владимир Нелюбин, Универньюз.